вас очень хороший день! Спасибо, что вы здесь! Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы поддерживаете нашего кандидата! Что это за хайп? Ты не помнишь? Это мы его начали. Добрый Ты, блядь, вор, да Это не еды мозги! О, это же рок на костях! Нет, это хайп! О, варенки? Нет, это тоже хайп! Так это же хайп. Вот это хайер. Не хайер, хайп. Понял? Не. Вот поэтому, Вова, что такое хайп? Теперь решают они. Хайп? Не. Уже зашквар.